Привет, друзья! Дякую что дивитесь. А зараз ще конкурс триває на цей конверт та жетон. Далее я трішки расскажу какие условия, что треба зробити щоб прийняти участь и отримати такі гарні подарунки у наступному відео я розкажу як я ходив на пошту та купив марки воєнний корабль все там дуже цікаві історія поспілкувався з колекціонерами коллекционерами. І дуже долго стояли у черзі. Я розкажу та покажу, что там трапилось на пошті у Львові. Зараз давайте перейдемо до спілкування з Александром. Він мені підписав цей конверт, який ми розіграємо. Александр лавка удовольствій. У нього вийшло нове відео з інтерв’ю зі мною. послання я залишу тут у описі. переходьте також подивіться після того, як подивитись цей ролик. Это видео. А чтобы отримати такие подарки, как магнит, жетон, тат, цей конверт, просто треба стати спонсором канала от 10 гривень. Та я разыграю цей подарунок, коли на канале буде 50 спонсорів. Це буде дуже скоро. Подписывайтесь прямо зараз. Ну що, поїхали. Я сижу вот в машине, не сам, а вы можете там даже немножко наблюдать, кто там у нас. А это Александр, лавка удовольствия, Гляньте, кто да во ряда, Львове. Да, да. Я просто безумно рад видеть Сашу. Мы не виделись два месяца. Ну я на ютубе, конечно... Два. А сколько? Ну, Двойна три месяца. Один. Три месяца, господи. <свят> вот так встретились. Э -э и Поболтать о жизни. О говорит, обо всем и ни о чем. И небольшой конкурс, который у меня проходит на канале. Помните, я рассказывал в прошлом видео про... Конверт и про жетон, который разыгрываю. И сейчас вот этот конверт, который у меня есть, я решил, что мы подпишем его с Сашей. Вот он будет разыгран для моих спонсоров. И сейчас, Саша, распишись, создаем автограф. Давай, наверное, с этой стороны, прям вот где-нибудь здесь. Прям все наживо делается. Миллион примерников. Можно еще лавка удовольствия напиши. А, миллион, миллион штук этих конвертов на самом деле, это довольно мало потому что марки 5 миллионов этих меньше, а в первом варианте у нас было 20 тысяч и миллион марок, так что двадцать тысяч конвертов, 20 тысяч конвертов было, так что конверты можно ну как ты думаешь они выскочили инвестировать, ну я думаю там за счет повода, потому что действительно это символ нашей победы того что мы можем, ой это я видел, я просто выворачивает это все, они только тырят эти все идеи, вообще даже думать не хочется, надо думать о себе, о победе Саша, как антикварят Сейчас в Харькове, как там бархолки Ходишь периодически А то я вижу много антиквариата у тебя здесь В машине Здесь много, потому что я посетил Львовскую Мне очень приятно, что на бархолке Сейчас посмотришь ролик Я только-только его загрузил Ты видишь, все это в телефоне делаю Потому что дома я к компьютеру уже не подходил давно Ссылочку на ролик я оставлю в описании здесь Посмотрите Сашин ролик Свежак, свежак вот при тебе сейчас прямо э, первые кадры вы можете увидеть уже здесь. Во-первых, вот прислали Леха машину, только ага. чтобы вы его в городе увидели. Видели? Класс, да, да, вот. да. да вижу. А вот это вот... Свежак. <смех> Премьера. <смех> можно на канале сказать. его еще не было. <смех> Класс. Ну, я вижу, вы решили что-то интересное взять. Я просто поснимал сегодня Львов. На Львовском рынке очень много людей меня знает. Очень приятно. Серьезно? Прям подходили, брали автографы? парень с Мариуполя дал мне деньги в руки и сказал это тебе на гуманитарную помощь. Привет тебе, друже. Блин, у меня сердце кровью, у меня такой у меня ком в горле. Я не могу ему ничего Я говорю, забери. Он говорит, нет, пожалуйста. Мне очень приятно. Я эти денежки потратил уже на соляру uh -huh. ну, стараюсь только проезжаю мимо, сейчас это извините, ОКК по 15 литров поэтому я еду и только вижу заправляюсь, потому что чувствую чтобы дотянуть хотя бы в сторону Харькова там уже мне военные подсобят, а здесь на заправках люди я говорю волонтер, вот все документы, нет только 15 литров uh -huh. я говорю, хотя бы без очереди пустите, мне ехать, uh -huh. нет, общая очередь я говорю, ну люди ж не воюют, а там люди гибнут, им это надо ну, не все понимают, но вот то, что как отношение людей на барахолке меня очень удивило. Многие просто подходят, руки жмут, я даже ну не представляясь, они не знаю, mm -hmm. кто это. Но мне очень приятно, что они с таким... Эм, короче, все не зря, значит mm -hmm. делаем все в правильном направлении очень это приятно. Меня часто в комментариях спрашивают, показать город, ну я сам посмотрю твои видеоролики, что там, может, хочешь подметить э, по, по Харькову рассказать, люди, кто не в городе, не понимают. Не возвращайтесь понимают. сейчас в Харьков, не возвращайтесь. Я сейчас, у меня такое чувство, э, я, дочка плачет, хочет домой, вот она приехала из-за границы, а дома ракеты. Дома прилетела сегодня возле Миста Маточковская. Угу, дома сегодня прилетела еще где-то на полном поле. А, возле солдата прямо сегодня прилетело. Uh -huh. Это, блин, туда, куда вообще не должно летать. Люди там спокойно себя чувствуют и гуляют с детьми. То есть вы сейчас расслабите булки и, возможно, из-за этого кто-то пострадает. Не нужно. Вот здесь, во Львове, ну просто мирная жизнь. Uh -huh. Найдите себя в нужном месте. Оставляйте комментарии под роликом тем дебилам, которые не понимают, что у нас происходит. Займитесь вот этим. Это очень полезно. Потому что я сейчас читаю, я выставил фотографию, как упал наш Наша 16-этажка на Натальи Ужвей А дебилы Которые поддерживают Нацистов, расистов Они пишут в комментариях Это у вас кондиционер Разорвался, или это в Зеленске во всем виноват А 8 лет бомбили Донбасс Вот эти все комментарии, мне некогда отвечать Я не могу этим ну, заниматься это специальные Но я вижу, что мои люди, э, которые работают, Которые да. адекватные Они э, отвечают им Загоняют их в угол, блокируют Потому что это тоже работа Если люди сидят На попе ровно в тишине Можно просто помочь нам вот этим Поэтому смотрите ролики на YouTube канале Лавка удовольствия, фартовый коллекционер И в комментариях проводите работу, потому что блокировать человека э, я блокирую в крайних случаях, угу. когда люди ты сам знаешь наход, начинают переходить на личности совсем не, неадекватные. Да. То есть они не были в Харькове, они мне просто говорят, что это тебе фашистом за то-то пишут мне, вот за то, что ты поддерживаешь. Да, ребята, так что э, по, по Харькову услышали, берегите себя, помогайте близким, у меня родственники, все в Харькове стараемся что-то отправлять, ну просто поддержать, просто поддержать, сказать, что мы думаем о тебе. Бабушка там, все. лежачая на четвертом этаже, я к ней приезжаю, она просит просто вкрутить лампочку, просто mm -hmm. лампочку вкрутить, человек не может, она без света сидела, и ждала пока место. она может mm -hmm. только телефон держать. Она скидывает в окно нам ключи, чтобы мы вошли, потому что она не может подойти даже. Ну, естественно, запах представил, да, какой от да. старого человека все. А возле подъезда сидят люди и пьют пиво, веселятся, слушают бумбокс колонки вот эти, как они <заб> называются. <заб> <заб> yeah, yeah, yeah. <заб> там. Леш, ну неужели тебе... А, вода! Просто вода! У бабушки даже продукты я привез. Просто uh -huh. вода! Подними и пятилитрушку воды. Нет, они даже не спросили у нее, понимаешь, нужно ли что-то. Я вышел вниз и говорю, пацаны, а как же так получается? Ну, посмотрели, промолчали, понял, не стали. Если бы там какой-то кипиш возник, у -у -у. по шее бы еще получили. А так... Э... Лех, такие истории. Такие, если ты уже вернулся, просто возьми, занеси батон хлеба соседки, который ты знаешь, что человек старше тебя. Просто, даже если он не нужен, лишним не будет в, холодиль... в морозилку положить. Uh -huh. вот. У меня до сих пор полная морозилка хлеба с первого дня. Ты понял, войны uh -huh. когда его не стало. Uh -huh. Саша привет? раздобыл иностранцев, э, которые помогают, и решил записать интервью. Друзья, всем привет. С вами снова, Глядь. как обычный YouTube канал Так Вам это и происходит. И сейчас э, я познакомился с интересными людьми. Джейкоб из Шотландии. Э, Hello, Джейкоб. И ага. Нино из Парижа, Франция. Вот. Э, приехали, помогают... Э, помогают Украине Значит, друзья, на самом деле очень важна поддержка из-за границы. Мы ищем фонды, которые могли бы закупать гуманитарку, передавать. Мы бы развозили, отправляли из, из Львова в Харьков, просто приезжали. И вот как раз в данном случае случайно встретили ребят, которые записывали видеоролик, отчет о том, как они привозили в Харь в гуманитарку во Львов, передавали какую-то из Шотландии, как вы услышали, и из Франции не но. Саша сейчас берет у них интервью, вот, а я вам показываю, как можно подсмотреть, собственно, как происходит весь этот процесс со стороны. Гляньте, можно сказать, у нас бэкстейдж. Давайте покажу, как это все выглядит. у нас тоже найти место Дякую, кто доделся до цього момента. Ось эти марочки. У следующем видео я покажу, как я их купував та где можно еще дістати. А Ставайте спонсором, поддерживайте меня. Это очень важно для развития канала, бо зараз сейчас нет монетизации, реклама не показывается майже. И это поддерживает даже 10 гривень. И всем удачи, фарту у Котворси. До встречи!